Друзья, всем привет из солнечного Карковалуша, который находится очень-очень недалеко от Лиссабона. Как я и обещал, покажу вам нашу квартиру, которую мы сейчас снимаем за 600 евро. Вот вид с балкона вы уже видели. Это кухня. Кухня достаточно узкая. Это особенность португальских кухонь. Здесь, по идее, никто не обедает. Для этого есть отдельная столовая в каждой квартире. В этой квартире у нас есть стиральная машинка То чего у нас не было на прошлой Точнее она была, мы ее покупали Здесь хозяин ее предоставил Микроволновка наша старая В общем мебель конечно же была ну, кроме стола и стульев а Газовая плита, печка была Вот тут вот есть Газовая колонка Более-менее современная Холодильник здесь был то есть кухня, в принципе, была оборудована. Здесь есть еще вот кладовка, очень удобная вещь хранить там все такое. Ну, в общем, вот такая вот кухня. Идемте дальше. У нас две комнаты, ну, по-португальски это Т1, такой вот коридорчик. Вот еще рождественский олененок у нас. Это ванная с туалетом. Все уже побольше, конечно. Вот так вот это все выглядит. Комната, которая должна была быть, по идее, спальни, вот, Но мы сделали здесь как бы зал. Ну или рабочий кабинет В некой степени Купили мебель в Икеа Все вот это мы привезли сами Повесили Лампу, лампа дешевая кстати Шторы Точнее тюльт Вот такой вот шкаф нам хозяин Подарил Точнее он здесь есть Вот На мебель ушло В этот раз Где-то 1000 евро особенность кстати вот квартиры э, в том что точнее аренды квартир в Лиссабоне в том что надо платить очень много э, вначале то есть мы заплатили за четыре месяца вначале это спальня но по идее это должен был быть зал кровать мы привезли из старой квартиры тумбочки уже купили здесь ну все просто вот так вот минималистически вот тут вот есть рабочее место если надо будет поработать можно здесь сесть и поработать вот тут мы вот так вот мы просыпаемся и смотрим вот эту красоту вот такой вот вид из окна и крыша соседнего дома а вот в этом окне дядька гончар делает всякие там глиняные изделия вот такой солнечный день, 14 января, где-то плюс 15, наверное, очень красиво. Ну вот, по поводу аренды надо сказать, что мы заплатили за 4 месяца, то есть 2 месяца наперед и 2 месяца и 2 месяца гарантийных. То есть, когда мы будем выселяться и если все будет отлично, то нам вернут эти 1200 евро. А эта квартира 600 евро стоит. Без коммунальных услуг. Вот коммунальные услуги отдельно. Это район Карковелуш. Это где-то 25 километров от Лиссабона. Ну и 20 минут отсюда пешком к океану. Вот такая вот квартира. В общем, подписывайтесь, ставьте лайк. Если вам полезно, поделитесь с друзьями. Ну и вообще напишите, что вы думаете по поводу этих цен в Лиссабоне, в Португалии и этой квартиры. Пока-пока.